Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Галина Жилкина, город Тольятти. Сегодняшний урок посвящен теме, как почистить куки в своих браузерах, чтобы вы входили в кабинет без старых хвостов, которые запомнили ваши компьютеры. И сегодня мы рассмотрим пример на браузере Mozilla Firefox. Заходим в браузер Mozilla Firefox. В левом верхнем углу Открываем и находим настройки. По стрелочке переходим настройки. Открывается такое вот окошко. Нам нужна папка ⁇ Приватность ⁇ Вот она. Нажимаем на нее. И смотрим, ищем. Возможно, вы захотите очистить вашу недавнюю историю. Открываем. Очистить за последний час. За сегодня. Ну, я выбираю все. Все выделенные пункты будут очищены. И это действие не может быть отменено. Выбираем, что именно нам нужно очистить. Журнал посещений и загрузок. Оставляем куки, кэш. Активные сеансы, тоже оставляем. Данные автономных веб-сайтов. Ну, собственно говоря, это не обязательно. Настройки сайтов тоже самое. То есть главное, чтобы куки. Жмно посещение и загрузок. Активные сеансы. Вот так и оставляем. И нажимаем кнопку «Очистить сейчас». Окей. Поздравляю, мы произвели очистку. Последних посещений почистили кукис. Надеюсь, что этот урок был полезен для вас. Желаю успешной работы. До новых встреч. С вами была Галина Жилкина, город Тольятти.